Привет, пассатоводы! Перед нами посад B3. А вы знали, что в посаде B3 есть скрытые функции? Их немного, но они есть. И мы вам их сейчас покажем. Одна из этих функций называется парктроник. Затянули ручник. И с помощью интересной кнопки, вот она, она есть в каждом пассате. Нажимаем ее два раза, один раз и в... Второй раз. И идем смотреть, что случилось с передними колесами. Вылазим с автомобиля и видим, что наше левое колесо смотрит влево. А наше правое колесо смотрит вправо. И все эти данные функции и в своем автомобиле, возможно, и она у вас тоже есть.